Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я И сегодня речь у нас пойдет о тех ножах, которые я захватил с собой при переезде в Питер Ну и косвенно это видео отвечает на вопрос, насколько легко перемещаются такие объемы ножей на нашем любимом РЖД Так, первый Касуми Торн Секи Кат С60 Отличный нож Джентльменчик для ношения с легкими брюками Блюр, кастомизированный мастером Тана, мой любимец по жизни. Марсер К-15, подаренный коллегами через 23 февраля. Не нуждается в представлении. Спайдер к оригинал само собой. Стилвил, апостейт, тот самый. Идеальный нож для тяжелых работ, который чаще всего меня сопровождает. Но также не нуждается представление как кастомизированный World Knife Laboratory Handehawk. Он у меня сейчас выполняет основную работу, как ни странно, на кухне. Steelwheel Sensor. Просто потому что с таким ножом расставаться ну, просто западло дома его оставлять та же самая причина кизляр supreme сити Хантер. и для души русский булат по моему нож окопник называется давно хотел об этом ноже рассказать ну но как-нибудь в другой раз вот такие дела вот эти вот ножи со мной переехали в питер до новых встреч Пользуясь случаем, приглашаем вас на наши еженедельные тренировки в КМБ «Питер», которые проходят по адресу Ириновский проспект 32. Расписание у нас стабильное. Понедельник, среда, пятница. Начинаем в 8.30 на спортивной площадке. Заканчиваем примерно в 11. Приглашаем всех опытных и неопытных. Как видите, с инвентарем у нас все в порядке. Примем всех. Давайте подтягиваемся.